Всем добрый день! Сегодня с очередная распаковка. На этот раз пришел ND-фильтр, переменного типа от ND2 до ND400, от 1 до 8 стопов. Пришло вот в такой вот упаковке, помимо основного пакета почтового, который шел непосредственно из Китая. Фильтр поставляется непосредственно с прищепкой, диаметр его 37 миллиметров фильтра. Как поняли по прищепке, то есть он предназначен в основном для смартфонов. Для того, чтобы затемнять те или иный участок, либо получать соответствующие изображения типа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 вот такой вот фильтр как видим его здесь номинование именно для смартфонов ND фильтр переменного типа от 2 до 400 вот здесь вот показано максимальное значение и минимальное значение есть соответствующие риска обозначающая в данный момент какой вы применяете из вариантов от минимального до максимального отрицательный вариант в том что нет фиксации на минимуме и на максимуме а это чревато тем что данный фильтр страдает так называемым x-образным изображением как раз вот x-образное изображение появляется непосредственно за вот этими пределами минимума максимума поэтому ввиду того что нет фиксации необходимо следить за тем чтобы у вас не сбились настройки если посмотреть мы видим затемнение. Вот оно максимальное. И вот мы уже ушли от минимального. И давайте посмотрим непосредственно, как себя повезет данный фильтр на смартфоне. Так, как видим, все достаточно хорошо работает. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок и до следующего видео.